Пасмурным воскресным утром обеспокоенные жители села собрались в здании местного Дома культуры, чтобы получить пояснение от полиции и главы администрации о сложившейся ситуации. Ранее судимый за убийство мужчина, отсидев часть положенного срока, попал в составе ЧВК «Вагнер» в зону СВО. А вернувшись домой, в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать своим землякам расправой. Приехал он, наверное, 20-го, но к нам пришел, приехал сюда 21-го. 21-го, 21, -го, 21 -го, наверное, э, ну, пировал, по клубу везде ходил, а на другой день идет по деревне, я я не, не слышала, я слышала только, кто-то орет, я вышла, Света меня, Атлана говорит, я тебе звоню, звоню, звоню, Ванька то идет, говорит, во все орет. В одной руке, говорит, пиво, во второй, говорит, я не помню, говорит, не знаю, говорит, пакет, не знаю, что. Во второй руке у него вилы, вилы, топор, нож. И идет, орет, убью всех, перережу всю семью, орет. Ну и повернул в гараж, а там уж я не видела, что. Очень что очень мы ночи не спим? Как мы видим на предоставленной нам видеозаписи, мужчина, разбив машины с топором в руке, уходит из обзора видеокамеры. Обеспокоенный данной ситуацией к нам в студию новостей обратился руководитель предприятия «Русь», на котором работает большинство жителей села Новый Бурец. У меня просто было обращение среди рабочих, то, что они боятся ходить на работу. Потому что у меня доярки начинают работу э, в 3 утра, непременно примерно выходят из дома, в 4 подходят, начинают работать где-то с утра. Вторая смена, они заканчивают 8 в 8-9. Э, сейчас еще темно, э, поэтому они очень боятся. Похожая ситуация была у нас уже, когда... Произошло убийство в 2019 году, и народ в то время боялся, пока не поймали ну, Росомахина и не признали его виновным. Сейчас он вернулся, и люди опять очень боятся, не знают, что делать, даже отказываются ходить на работу. Ждут понедельника, и я сам не знаю, как мне быть, поэтому совместно с главой обратились к начальнику полиции, чтобы он дал разъяснение по данной проблеме. На встречу с жителями приехал Вадим Варанкин, начальник УМВД «Вятскополянский» и заверил, их голоса услышаны и ситуация взята под личный контроль. Все прекрасно знают, почему собрались. да? Есть у нас такой индивидуум, Росомахин Иван Леонидович, который у нас со специальной военной операции вернулся. В принципе, ожидаемо было, что будет чудить, потому что этот человек крайне <как> неспокойный, проблемный, это все было ожидаемо, вот. поэтому сейчас он у нас находится на сутках административно арестованный. Завтра вечером у него сутки кончаются, соответственно, мы его <coughs> выпускаем, он под сопровождением двух сотрудников едет сюда, с ним есть договоренность, веры, конечно, ему мало, <coughs> но тем не менее, с ним договорились как? Он сюда приезжает, собирает свои пожитки. У него, с его слов, конечно, мы это проверить пока не можем, потому что Вагнер – это частная компания военная. У него снова заключен контракт. Вот. Он сейчас здесь находится в отпуске. Отпуск, у него отпуск должен закончиться вообще в начале мая. Но я до начала мая вот здесь терпеть не буду. С ним есть договоренность, что во вторник мы его садим со всеми манатками в поезд, и чтобы он отсюда свалил, чтобы я его здесь больше не видел. До тех пор, пока он здесь, у меня сотрудники здесь будут находиться круглосуточно. Потому что от этого отморозка можно ожидать чего угодно. Мы это, мы это все адекватно понимаем. У нас понимание есть. Мы понимаем вашу озабоченность и встревоженность. Поэтому в обиду мы вас в любом случае не дадим. Несмотря на заверения полиции о контроле ситуации, люди продолжают высказывать опасения. В селе большинством жителей являются женщины, которым сложно противостоять неадекватному поведению мужчины. и И по словам жителей, данный гражданин широко известен своим поведением далеко за пределами нового бурца и его действия непредсказуемы. Правильно, к нам, вот, когда это, вот, началось вот это вот, убийство и, и прочее, к нам даже стали бояться сюда, приезжать, представляете. И вот такой, вот такой страх у всех. Правильно будет страх. Вот поэтому вот, видите, все выступают и боятся. Что, потому что, он, знаете, от него можно ожидать, видимо, все. Он в любое время может прийти. Там это, говорит, вот собаку надо завести, там это прочее, закрываться. Он может в окно разбить, окно и залезти может. Сто процентов. Прокомментировал ситуацию участково-уполномоченный данной территории Алмаз Гадрахманов, который в тот злополучный день, 22 марта, прибыл на вызов. 22 марта 2023 года, получается, получили сообщение, что в деревне Новый Бурец, из района гражданин Росомахин, находясь в состоянии опьянения, получается, нарушает общественный порядок. И после чего совместно с старшим участковым майором полиции Шагиевым Алмазом Затовичем мы выехали, получается, в деревню Новобурис, где в машинном дворе деревню, получается, обнаружили гражданина по внешним признакам, находившись в состоянии опьянения. При себе у него были, получается, топор и нож. После чего, получается, ему было предложено то есть, все это выбросить. И, соответственно, он выбросил, и после чего он был задержан. И дальнейшем был доставлен в отдел полиции для, для, для дальнейшего разбирательства. Жители села надеются, что, как и пообещали представители полиции, мужчина уедет из их села в ближайшее время. И они вновь смогут выходить на улицы, не опасаясь за свою жизнь.